Приветствую вас на канале Максима Черепанова. Мы находимся в жилом комплексе Пересвет-Карасунский компании «Стронг Forum. А пойдемте посмотрим трехкомнатную квартиру. Жилой комплекс находится рядом с Карасуном. Трехкомнатная квартира, санузел раздельный. Здесь вся разводка. Квартира уже со свидетельством. Дом сдан. Это Кухня. Вот выход в одну комнату, проход дальше. Здесь небольшое помещение, гардеробная, плодовое. Выход во вторую комнату и соседняя с ней, третья комната. Превосходный вид открывается с балкона. Хорошо видно водохранилище, торгово-развлекательный центр «Розмол» и перед вами Пашковский микрорайон. В основном здесь предусматривает часть стены, Дом находится в Комсомольском микрорайоне, рядом озеро Карасун. Вот здесь оно находится. Комплекс уже сдан, заселен, но он еще остается квартиры. Если кому интересно, обращайтесь ко мне. Пойдем посмотрим другие объекты. Двухкомнатная квартира на две стороны. 69 квадратных метров. Очень удобно. Большая зала. Здесь 19 квадратных метров. Соединяется с кухней. Проходом кухня 11 квадратных метров. Другое довольно-таки квадратное помещение. Санузел раздельный. Санузел, ванна, комната. И большая комната с балконом 23 квадратных метра. Очень большой. Хороший вид открывается на окна, слизи окна. Двухкомнатная квартира 63 квадратных метра. Очень большая прихожая. Санузел раздельный. Уже выводы, счетчики, трубы, канализации проведены. Комната 13 квадратных метров. Здесь очень большая кухня. Здесь порядка 13,5 квадратных метров. И проход в соседнюю комнату. Кто-то его оставляет, кто-то закладывает, кому как интересно. Вот. И вторая комната получается. Открывается превосходный вид этажа. Если кому-то интересно и кто-то хочет получить комнату с отделкой, компания предлагает такие услуги. Удорожание квадратного метра проходит на 3800 рублей. Они могут сделать ремонт. одна квартира в этом комплексе. Здесь заменена дверь. Здесь сделан ремонт в квартире. Межкомнатные двери установлены. Поклеены обои под покраску на полу лежит ламинат. В санузле кафель. Кафель угложен до потолка. На полу тоже кафель. В санузел стоит унитаз. Есть ванна, раковина. А, так, а в кухне есть ламинат. Выводы под раковину. Стоят, но в раковине сама не установлена. Счетчик установлен, установлен, блок питания для электрической плиты. Кухня 14 почти квадратных метров, 13,7. И комната в однокомнатной квартире, практически 23 квадратных метра, 27, 22,7, 8 даже. Вот такая вот квартира. Если вам интересны помещения в данном комплексе, обращайтесь ко мне, подписывайтесь на канал. До свидания.